Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Однако кроме личных мотивов и амбиций существуют, еще и воровские понятия, и согласно им, Таро просто обязан спросить, со всех своих обидчиков, по своей воле или нет ставших авторами того прогона. Так что если Таро сможет попасть в Турцию, а рано или поздно это все равно произойдет, то ему ничто не помешает собрать большую сходку, где обязательно поднимется и этот вопрос. Кстати, уже после смерти деда Хасана, в 2015 году, вопрос о статусе Аняни поднимался на масштабной сходке в Армении. Тогда Калашов предложил дождаться освобождения Таро, после которого все подписанты Малявы на новой сходки смогли бы высказать ему претензии в лицо. Тогда, мол, и будет принято окончательно решение по его воровскому статусу. Теперь же, когда шакра молодой отправился отбывать длительный срок, верховодить на новой сходки будет уже сам Аняни. Аня. Не обязательно всех подписантов ждет страшная месть. Для начала Таро просто предложит им объясниться и публично покаяться. И наверняка многие сейчас так и сделают, объясняя свои действия десятилетней давности тем что не могли отказать деду Хасану, или что их подписи поставили и вовсе без их согласия. Впрочем, еще в 2011 году статус Таро уже восстанавливали. Те, кто не побоялся выразить ему поддержку, а это без малого 30 человек, в те трудные для него времена, когда дед Хасан еще был жив, несомненно являются его главной опорой и сейчас. Когда Таро был определен в Кемеровскую колонию, туда пришел прогон о том, что он есть вор, и вести себя с ним нужно подобающим образом, а если в воровской семье возникают какие-то вопросы, то вор их решает сам, а не втягивает в них братву и тем самым не делает из них пушечное мясо. Среди подписантов значились Мераб Сухумский, Тимоха Комельский, Црипа, Антик, Кухилава, Гиесван, Ахмед Сутулы, Баха Баха, Тенга Патийский, Ираклий Хуту и многие другие не боялся демонстрировать свое несогласие с дедом Хасаном относительно ситуации старой Бодрик Утаиский, за что и сам поплатился, будучи развенчанным в 2011 году также с подачи того же Усаяна. Однако отсидев семь лет, в красных колониях Красноярского края он снискал к себе еще большее уважение, причем воров из обоих противоборствующих лагерей. Так, с освобождением в прошлом году его поздравляли и Мираб Сухунский и представители греческого клана, чьим лидером сейчас является Лаша Шушинашвили, заметные славянские воры Алексей Петров, Петрик, Сергей Аксенов, Аксен, Михаил Воеводин, Миша Лужнецкий и нынешний заместитель шакра молодого Олег Шишканов, Шишкан, а также Кахагальский, Илгуджи Туркадзе, Гуджи Кутаиский, Гурама Чехладзе, Вижаевич, и Эдуард Асатрян, Эдика Ситрина. К лагерю Таро можно отнести и тех, кто обязан ему своей коронацией на известной дубайской сходке в декабре 2012 года. Это еще порядка 20 человек. Определено, все эти люди начнут проявлять гораздо большую активность, уж слишком долго они находились в опале. Об этом уже может свидетельствовать прошедшее в начале апреля в Турции сходка сторонников Таро, на которой вопреки запрету, введенному в 2015 году шакро молодым, был коронован новый вор. О том, насколько это событие оказалось знаковым, говорят диаметрально противоположные взгляды на него различных источников. В проведенные по инициативе воров в законе Тимури Немси Срипа и руководимой Давидом Чиквишвили, Дата Сургутский, Приняли участие 15 законников, среди которых Роман Джафаров, Ромик Курт, Тимурас Чурадзе, Алико, Лаша Даганадзе, Лаша Питерский, Владимир Дзицинидзе, Валера Кутаиский, Гочи Джинчарадзе, Курша и другие. Еще десятки воров в законе присутствовали удаленно посредством сотовой связи интернета. Ее итогом стало принятие в воровскую семью уроженца Узбекистана Ахтама Якубова, Ахтам Самаркандский, близкого друга племянника участника братского круга Гафура Рахимова, Гафур Черный, Равшана Мухидинова, известного по прозвищу Равшан Золотой. И если с одной стороны сообщалось, что большинство воров негативно восприняли факт новой коронации, то с другой, наоборот и якобы даже сам шакра молодой личного, одобрил ее в качестве исключения. Впрочем, это уже не первое нарушение моратория Калашова на новые коронации. Ранее это уже сделал Важе Беганишвили, Важе Тбилисский. Когда на Кипре по его инициативе появился новый вор в законе, некий Сосо Горийский, также известный как Сократ, никто лично, Важе свое неодобрение по этому поводу не высказывал. И стоит полагать, что таких коронаций теперь будет становиться все больше. Кланам, особенно находящимся не в России, необходима свежая кровь, те, кто будет составлять их костяк. А в случае старо преданных ему воров, должно быть больше всех. Так что этот процесс рано или поздно должен был начаться, и его уже не остановить никакими мораториями. Но помимо воровской массы, тыл такому респектабельному законнику, как они они, должны обеспечивать и представители бизнес-элиты определенно с нетерпением ждал его освобождение и его давний друг, известный столичный ресторатор Гела Церцвадзе. Сам он никогда не фигурировал в оперативных списках кутаистской преступной группировки и всегда позиционировал себя как добропорядочного и законопослушного предпринимателя. В то же время еще в конце 90-х он организовал торговую фирму «Абсолют Шанс» вместе с родным братом законника Давидом Маниани, А в 2006-м, Сразу после возвращения в Россию Таро, Цирцвадзе создают компанию уже и с ним. ЗАО «Экспристрейт», согласно описанию, занималась торговлей нефтью, рудами, металлами и прочими химическими веществами. Цирцвадзе же стал и первым пострадавшим со стороны Таро в разгар той самой войны с дедом Хасаном. В ноябре 2008 года на него было совершено покушение в московском районе Матвеевское. Когда Гела выходил из подъезда дома на улице Веерной, киллер открыл огонь из автомата Калашникова, а затем скрылся на автомобиле «Шкода Октавия». Цирцвадзе получил тяжелые ранения брюшной полости и грудной клетки, однако ему удалось выжить. С тех пор он прикован к инвалидному креслу. В 2009 году, когда Таро угодил за решетку, экспрестрейт закрылась, а царцват завернулся в более привычный ему гостинично ресторанный бизнес, коим и занимается по сей день. Его ресторанная империя Джиджи Group включает в себя множество известных ресторанов, преимущественно грузинской кухни, находящихся как в центре Москвы, так и в престижных районах Подмосковья, например в деревне Жуковка. Там в частности расположен один из известных ресторанов Марани, облюбованный многими ворами в законе возможно также начнут искать опору в лице они, они и воры действующие в украине антимос хилава, лаша сван ираклий хуту лавасаглы батунский и другие испытывающие в последнее время все большее давление гули но и в целом все изменения произошедшие в последнее время в криминальном мире создают для таро более выгодную позицию приговор шакра молодому угроза большого срока для Печуги задержание Кахи Гальского в Москве и Лаша Рустовского в Греции, посадка Гелы Гальского в Белоруссии, смерть Владимира Вагина, вагон, предстоящее освобождение Ахмеда Домбаева, Шалинский, который, вероятно, возглавит чеченскую воровскую диаспору, недовольство выбором Шишкана в качестве приемника Калашова, беспокойство в воровской среде, вызванное новым законом, ужесточающим наказание для организаторов и участников сходок и лиц, занимающих высшие положения в преступной иерархии, бегство некоторых законников из России, Олега Пирогова, Церкач, Рамаза дзнеладзе Ромаз Кутаиский, Гурама Чехладзе, Квижаевич, Георгия Калашана, котик-младший, и Руслана Гигичкори, шляпа-младший, проблемы у Гули с турецкими властями и переезд в ОАЭ. Все это при удачном стечении обстоятельств позволит Таро, если и не заменить шакры молодого на вершине преступного Олимпа, то по крайней мере перехватить у него инициативу.